Сегодня мы собрались, чтобы обсудить, что нам следует делать в следующие 5-10 лет. Чем Алибаба будет в будущем? Так как мы работаем на китайских площадках, я всегда говорил, что наши конкуренты не местные сайты, а западные. Наши конкуренты не в Китае, а не в Америке, в Силиконовой долине. В первую очередь, нам нужно позиционироваться как международный сайт, не только местный. Второе, нам нужно учиться, как работают силиконовые Силиконовой долине. Если мы будем работать с 8 до 5, то это не невысокотехнологичная компания, и Алибаба никогда не будет успешной. Если мы будем иметь этот график с 8 до 5, то нам лучше закрыться и заняться чем-то другим. У американцев отличные компьютеры и оборудование. Но по информации и программному обеспечению мы им не уступаем. Наши головы такие же, как у них. Поэтому мы вызвались конкурировать с американцами. Если мы будем командой и точно будем знать, чего мы хотим, мы сможем победить государственные организации и известные компании с помощью нашего инновационного отношения. Иначе в чем разница между нами и ими? Нам придется очень непросто в ближайшие 3-5 лет. Это единственный путь для нас, чтобы преуспеть. Итак, цель Alibaba в 2002 станет публичной компанией. Если вы хотите в нас инвестировать, на первом месте у нас клиент, на втором работники, а на третьем акционеры. Если они не хотят покупать на таких условиях, ничего страшного. Если они сожалеют о покупке, они могут нам об этом сказать. В США на первом месте обычно акционеры. Да, и я думаю, что это неправильно. Акционеры – это хорошо, я их уважаю. Но они на третьем месте, ведь нужно заботиться о клиенте, заботиться о сотрудниках, и только потом об акционерах. Это культура, это не технологии. Технологии это скорее инструмент, основа нашей компетенции, наших компаний. У нас 20 тысяч сотрудников, мы выросли из 18 человек в 20 тысяч молодых людей, и мы фокусируемся на ценности в плане культуры. Все работают на благо других, а не просто для того, чтобы зарабатывать деньги. Мы считаем, что это совсем не так, как с Уолл-стрит. Для нас клиент на первом месте, сотрудник на втором, а акционер на третьем. Клиент на первом месте, сотрудник на втором, а акционер на третьем. На третьем. Такова моя религия. Именно клиент платит нам деньги. Сотрудники помогают улучшать компанию. А акционеры, за день до IPO, они говорят мне, «Джек, мы акционеры на длительный срок». Но когда наступил кризис, эти парни убежали. Просто убежали. А мои люди остались. И клиенты остались. Школы MBA, многие бизнес-школы учат навыкам зарабатывать деньги, управлять бизнесом, но я хочу сказать людям, что если ты управляешь бизнесом, в первую очередь, ты управляешь ценностью. Найти других, помочь другим, в этом ключ. Ведь я, мы считаем, что если ты хочешь зарабатывать, и зарабатывать, к примеру, в американских долларах, японских иенах, гонконгских долларах, никто с тобой не захочет заводить дружбу. Подумайте о том, как вы можете помочь людям, создать что-то ценное для других, и тогда вы получите деньги. Так мы добиваемся успеха в Китае, и поэтому вы называете нас главной компетентной компанией. Я стараюсь сделать так, чтобы люди в это верили. Это стало религией компании. Люди говорят, Джек, твоя компания просто невероятна, как тебе это удается? Но мы просто так ведем бизнес. Мы не обычная компания из Китая. Мы называем себя платформой, экосистемой. Мы практически везде. Люди говорят мне, Джек, ты в B2B, B2C, C2B, финансах, онлайн-платежах, логистике, облачных технологиях, везде. Это не потому, что мы жадные или потому, что мы хотим этим заниматься. Мы должны этим заниматься. Если мы не будем заниматься этим вопросом, Китайская онлайн-торговля рухнет. Я помню 9 лет назад, когда я начал запускать Alipay, люди говорили, «Джек, не трогай финансовый сектор, это нелегально, ты можешь сесть в тюрьму». И я сказал себе, если мы это не сделаем, китайская интернет-торговля будет на низком уровне. Я ответил, пусть меня посадят в тюрьму, но сделайте так, чтобы Алипэй работал, чтобы эта платежная система была внедрена. Из 18 основателей только три человека знали, что такое компьютер и как программировать. Остальные 15 человек, в том числе и я, мы боялись высоких технологий. Большинство людей в этом мире боятся высоких технологий. Таким образом, первые три года в Либабе я был менеджером по тестированию продукта. Я тестировал все, что делали мои инженеры. Если я не мог сразу понять, как работает технология, то и 80% людей также не смогли бы это сделать. Если технология для меня была понятна, то мы запускали ее в работу. Поэтому мы пытались сделать каждую услугу, каждый продукт достаточно простым, чтобы все работало с одного клика. И мы сделали технологии достаточно простыми, чтобы каждый мог ими пользоваться. They... Очень важно верить. Мы верили в нашу компанию. дело не доходов И мы с благодарностями от клиентов лучшие доходы. И наши сотрудники в это верят. Когда у нас не было доходов, я расскажу вам одну историю. Я был в ресторане. Когда я закончил кушать, ко мне подошел человек с запиской. На ней было написано, «Привет, Джек, я пользуюсь Alibaba. Я знаю, ты не зарабатываешь на нем. Я заплачу за счет». Такое случалось часто. Я был в баре, и ко мне... Подошел человек и передал сигару, с запиской. Спасибо за твой сайт. Я знаю, ты, ты не зарабатываешь на нем деньги. Это небольшой подарок от меня. Это говорило нам, что мы на правильном пути. Нам нужно продолжать. И через 10 лет мы действительно стали успешными. Это были реальные истории. И это мотивирует нас каждый день. Девять лет, почти каждое утро, в любую погоду, снег, дождь, солнце, я выходил искать иностранных туристов, чтобы проводить для них экскурсии, и нашел много друзей таким образом. Это натренировало меня думать иначе, так, как другие дети в Китае моего поколения. Потому что все, что я узнавал от иностранных туристов, было совершенно другим в сравнении с тем, что я учил в школе и от родителей. Мы думали, что Китай и мир такой-то, а на самом деле от туристов я слышал совершенно другое. Это научило меня думать по-другому. Когда все люди с чем-то соглашаются, обычно я беру минуту на размышление и задаю себе вопрос, насколько это правда. Если все не соглашаются, я также беру минуту на размышление и задаюсь вопросом, Насколько и это действительно так? У нас есть экзамен для молодых людей, кто идет в университет. Я провалил их три раза. У меня было много провалов. Я провалил главный тест в старшей школе два раза. Я не мог сдать тесты три раза в средней школе. Три года я пытался поступить в университет, и в это время искал работу. Тридцать раз мне отказали. Я приходил на собеседование, и мне говорили, ты не подходишь. Я даже ходил в КФС, когда КФС открылась в Китае. 24 человека пришло устраиваться. 23 взяли, не взяли только меня. Затем мы пошли в другое место, пять человек. 4 взяли. Единственного, кого не взяли на работу, это меня. Для меня получать отказы это нормально. Да, еще я вам рассказывал. Я поступал в Гарвард, мне 10 раз отказали. 10 раз ты приходил и говорил, что я хочу у вас учиться. Да, и я сказал себе, возможно, когда-нибудь мне стоит пойти работать туда учителем. До 20 лет будь хорошим студентом. Займись предпринимательством, чтобы получить немного опыта. До 30 лет следуй за кем-то. Пойди в маленькую компанию. Обычно в большой компании хорошо изучать процессы. Ты часть большой машины. Но когда ты часть маленькой компании, ты видишь страсть. Ты видишь мечты. Ты учишься, как делать много вещей. До 30 лет важно ни в какой компании ты работаешь, а за каким начальником ты следуешь. Это очень важно. Хороший руководитель научит тебя многому. С 30 до 40 лет ты работаешь на себя если ты действительно хочешь быть предпринимателем. С 40 до 50 лет нужно делать то, в чем ты силен, то, в чем ты разбираешься. Не пытайся прыгать в другую сферу, уже поздно. Ты можешь преуспеть, но возможность очень низка. С 40 до 50 фокусируйся на вещах, в которых ты силен. Когда тебе с 50 до 60, работай для молодежи. Молодежь может работать лучше, чем ты. Рассчитывай на них, инвестируй в них. Будь уверен, что они в порядке. Когда тебе за 60, трать время на себя. На пляже, под солнцем, обычно уже поздно что-то менять. Запомни одну вещь. Это секретный соус. Всегда ищи деньги, когда у тебя есть деньги. Когда у тебя нет денег, у тебя проблемы. Не нужно искать. Итак, когда у тебя есть деньги, начинай думать, как я могу привлечь еще больше. Постоянно думай, как ты можешь подготовиться к зиме. Моя философия – ремонтирую крышу, когда светит солнце. Когда идет дождь – это не лучшее время. С первого твоего запроса банк не даст тебе много. Это нормально. Запроси небольшую сумму, рассчитайся, запроси больше, рассчитайся. Все работают таким образом. Большинство MBA студентов хотят работать в крупных компаниях, быть большими менеджерами. Если сотрудник с MBA хочет работать в стартапе, я считаю, что это здорово. К сожалению, большинство MBA школ не учат предпринимательству. Я отправил массу отличных молодых людей в школу МБА. Они были очень умными. Когда они вернулись, они внезапно стали думать шаблонно и структурированно. Это не есть хорошо. Я говорю своим людям, забудьте, что вы учили в школе МБА. Используйте инстинкты, будьте уверены, что вы работаете на благо ваших клиентов. Друзья, я вам говорю, первую неделю, когда мы запустили Тао Бау, никто не приходил продавать. Никто не приходил покупать, потому что не, нечего было продавать. И в моем офисе нас было 7 человек. Мы покупали и продавали сами себе. Первые 10 дней люди начали приходить на сайт, чтобы что-то продать. Мы скупали все. Мы накупили бесполезных вещей полный дом, чтобы люди приходили продавать на сайт. Шаг за шагом мы строили свой бизнес, мы строили экосистему и структуру инфраструктуры.